Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо. Так что вы постоянно, как я начинаю, ну, короче, как я начинаю, короче, записывать видосы, чего они тебе? все время, чего тебе, они говорят. Всегда, вот, вот всегда, чего тебе. Так, чё, че мне? Я заберу у тебя, вот, че. Так, пистолета. Так, тоже заберу. Тоже заберу, окей. Мы с вами закончили на том, что а, поубивали там ренегатов, или как их там, да, вот осталась одна кучка, и появилась еще здесь кучка. А, в комментах вы, вы написали, а, смотри, уже, смотри, сколько куча -по появилась. А, в комментах вы написали то, что, ну, проще будет нам отправиться по сюжету, а, а там уже выполнять... Там Чуть-чуть пройти по сюжету и там уже Повыполнять а, по бочке какие-то Там вроде как вы написали Что они там поинтересней Но все же они типа В принципе однообразные Сходить туда, принести то Вот так вот Окей а, Давайте, наша сейчас основная Задача это отправиться С проводником С проводником Отправиться на кордон Теперь надо, надо найти проводника, который нас отведет на кордон. О, он вот здесь, да? Так, а вот здесь есть проводник? Да, есть проводник. Это у нас Южный Хутор, да, по-моему, если я не ошибаюсь. А... Ты что-то хотел? Если мне не изменять память, это у нас Южный Хутор. Да, пошли. Да, сходим Посмотрим. Так, окей. А -а -а. Да, это южный хутор, все правильно, мы все пришли правильно. Здесь мы вроде как. А, смотри, ящик появился. Или он здесь и был. А что, я юж. Я же вроде южный хутор рассматривал. Откуда здесь, смотри, добра появилась? Они по-новому, что ли, появляются или что? Ну, ладно, допустим, давай еще пособираем. Делов-то. Нам только за милое дело Что-нибудь полутать, пособирать Больше лута Легче в прохождении Запомните эту Цитату Великого Стрямера и летсплейщика Окей Так Здесь что у нас Здесь, наверное, пусто все. Пусто. Мебель все вынесли. Продали, либо сожгли он там в костер. Так, где у нас проводник? Окей. Оружие можно убрать, наверное, вот пока что. Басу. На нашу базу на Кордон. Погнали на Кордон. Так. А, да, славно, ты нашим ребятам помог, уважаю Я уж и забыл, как это спокойно по болотам ходить Ну, спокойно, как для топеи на краю земл... зоны Ладно Нет разговора Чего? А, не о том разговор Потопали, Потопали. Окей, погнали а, Тут уже без повязок обойдемся Если в той впляпаешься, то с открытыми глазами помирать всяко веселее. Ладно, шучу я Гляди в оба и запоминай, как по болотам ходить надо. В следующий раз тебе через топи самому ползти. Окей. Okay. Okay. Собственно, отправимся на кордон. Uh, думаю, наверное, Сидорович мы там увидим. Uh, возможно. Надо будет заглянуть, короче, в эту uh, деревню новичков, посмотреть, что там. Как это было до утер не чернобыля и да как выглядел окей да? okay. а вот и сидорович поговорить с сидоровичем Окей, okay, нам, смотри сразу говорят поговорить с сидоровичем так вышли мы возле блокпоста он сказал да получается так это Ящик ломается? Нет, не ломается. Крупишник. Хорошо. И Что у тебя там есть? Пусто. А это, смотри, не на сталкера похоже, да? Это, это скорее всего, наверное, военный. предупреждение. Так, а, погоди, а мы вышли, вот деревня новичков, а мы вышли, помните, да, этот блокпост, который мы разносили, то, помните, документы мы там забирали. В смысле, огонь? Вот оффа. Я же сталкер, я же просто сталкер, какой нафиг огонь, ты чё? Ведется огонь на поражение. За собой бляха, бляха. <связь> <связь> Что за дичь? Цель Дежурный. Внимальный. <связь> так, окей. У меня есть патроны -то? Леха, мне у меня патронов нет. Ну, спекали, я так нифига не это. Не попаду там ни в кого. Так, здесь забор, мне как-то надо бежать, я не знаю. И давай. Давай пробуем. Да, ты... что ты бежачком-то идешь? Беги! Пешком, главное. Фред. По нему с это херачит, он пешком прям. И Пробуем еще раз. Хрена выносит-то сразу. В смысле? А как тут пройти? Да я даже высунуться не успел, в смысле? За дичь. Как это пройти? Откуда он там стреляет? Бляха! Чушь за жесть! за жесть! Он побежали куда-то Так, а есть какая-то дырка, не знаю, там Или обход какой-то Я думаю напрямик туда не пройти Бляха Я, кстати, его увидел, откуда он стрелял Не патронов для калаша Для этого, и я бы со, снайпер... со снайперки бы его попробовал Ну, со снайперского прицела с оптики Попробовал бы его вынести Да бляха! Где ты там? <соединяя> <соединяя> Пока целился. Окей. Пока целился. Да всму. Да он даже он мне даже. У даже высунуться не дает. не вижу да в смысле мне уже раздражать начинает эта херня что за дичь то ладно бы он мне там знаешь, высунуто чуть-чуть давал чтобы я мог прицелиться посмотреть он мне даже просто бляха, не дает просто вообще ни хрена сделать как это как? Ну, в смысле? Ну-ка. Вот просто малейший, малейший, просто, просто малейший высун и меня, короче, это, просто убивают. Почему убивают вообще моментально? ему что за фонари, кому на. Мне... хрен? Да еще как, как бляха, как? Да, я... с пистолета я тут настреляю с пистолета я тут настреляю, бляха. В Вружье? Не надо мне в ружье. Убил, что ли? Одного убил. Да ч ⁇ тебе? Что тебе надо? Еще один, он бежит. Че, с Тихо, быстрей Аааа! -а, досядь да ты! боку а в смысле на бинты кончились бляха кстати у него там патроны наверно полюбасу с я не понимаю я просто не понимаю как у него бесконечные патроны что ли он там перезаряжаться умеет или нет просто во время перезарядки можно было пробежать но судя по всему он просто херачит просто просто у него бесконечная обойма бесконечная лента просто где там ты Ну, где ты там ты? Где ты там ты? Дай через дерево, смотри, попадет. как бляха как это пройти Да жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Просто. Так, стоп. Стоп. Сейчас я посмотрю, короче, по карте. Может, какой-то обходной путь есть, не знаю. Вот сюда заходишь, они не стреляют по себе. Так, а может, здесь дырка есть какая-то? Где -то, -то... А -а -а! <смех> По кустам. Да, да, да, по кустам. Кусты чуть побольше были бы. Вот когда, вот когда надо кусты, они маленькие их нет. Либо кам камни там, полуны деревья. Вот одно дерево стоит и все. Ай, бляха, даже теперь не отойти. Вот. А когда не надо, их просто целая куча, этих кустов, и ни хрена не видно, и вообще, и вообще. Сука, стремяйте Да ёпте мать, а, теперь не выйти вообще отсюда. Что за бред-то? Разрабы, вы что, бляха? Отлично. Так, сюда. Да, уйди ты какая нахрен, нет. Так, а посмотреть, как ты... Вот и я отсюда вышел. На кордон. А, патроны. Есть ли... Погоди, на кордон. На кордон. Да ладно. Ну-ка сейчас. Ща проверим. Ща проверим. Я, кстати, там был. Вот как раз мы начинали оттуда а, сегодня видос. Как раз там эти дег Дегенераты эти там. Мы убивали их. Ща посмотрим. Всякое проще. А, Почему они желтые стали все? Убери ствол, если говорить охота. Почему они стали желтые? Хотя желтые это чё у нас статистика а наемник? Желтый это нейтрал. Они были, смотри какое дуло, смотри какое дуло. Смерть Они сначала, убери. Они ну, сначала ну, были что, друзья, друзьями, теперь нейтралы что ли? А что, почему? Так, куда ты меня можешь отвезти? Погоди, а это что там, что там, что там? Что это за место? Так, вот здесь. А, это, это южный хутор, а это там, наверное, другой хутор. А -а -а, Рыбацкий хутор, база руины деревни, механизм. Рыбацкий нет, сгоревший, возможно. Руины деревни, либо руины деревни. Погоди-ка, а чё они уже, смотри, уже за деньги? Раньше было бесплатно. Какие хитрожопые-то. Или механицаторский двор это. Погоди, это не так далеко, значит, э -э -э, наверное, скорее всего, вот это сгоревший хутор. Давай-ка посмотрим. <свы> Давай посмотрим. Ладно, погнали Нет у меня патронов, отстаньте Нет у меня патронов вам дать С этими, с ренегатами э, всякое э, проще, я думаю, сразиться будет, чем с костер костер с этими с военными которые просто вот ты, ну, ты видел просто тихо тихо кто там кабан а, чем с этими военными просто это видел то что они там просто вот херачат вообще кучник будто он там с пулеметом бомбит причем с бесконечной лентой без перезарядки просто это наверное, на этот. Механизаторский. А, нет, механизаторский... Не а, там дальше... Это, наверное, механизаторский бояться. двор. Это механиза... Ептимат, ни хрена там, смотри. Хорошо, <coughs> Бан банда идет. как минус один. Не убил. Живой. Теперь готов. Так они в обход, в обход, в обход не пойдут, нет? Бляха, не достает. Тихо. На, получай, ну что, получил? Смотри, ну без тебя бы Ты к нам при за Еще и награду можно получить, охренеть. Неплохо. Ну, блин. Это опять мне возвращаться на базу Чистого Неба, потом обратно сюда. Ну, это, это... жестко. Это жестко. И там, наверное, рублей... Не знаю, там... 500-250, наверное, дадут. Ладно. Пока воздержимся. Но ну, если будем в этих... В тех краях когда-нибудь еще как... То, в принципе... Это... А бляха. Тогда в принципе разрядить, так, выбросить. Тогда, в принципе, зайдем и заберем. Ну ч чувствую, у нас чисто дорога на кордон сегодня. Бляха. А как я тогда проходил-то? Погоди, как я тогда... Как-то -как я как-то в обход так прошел? Я обошел их, короче, с камня. Как я... Я по этой, по болоту, что ли, прям шел? Да ладно, я чу не сохранил? Бляха, тут гранаты пошли вход. Надо же так, я и не сохранился, походу. Живой. Добивай, добивай его там. Падла. Смотри, смотри, удирает. Я же вроде сохранялся. Я не мог пропустить сохранение. Как так? -то? Я же автоматом палец на f 5 Долбит Так Так Пусто Так, окей, сохраняемся Все, все видели, что я сохранился Куда там побежал и вроде как, скорее всего, да Я, наверное, ходил, короче, чисто по болоту Вот так вот Шел Я обошел э, За камнями их Как бы в принципе В принципе Можно как-то про, Хотя вот этих надо будет гасить все равно И эти на подмогу придут а, Давайте этих тоже сейчас загасим Ч уж тут что уж тут поделаешь Так, ты где там? Ты там где Падла Падла. Вот эти, про что я говорю, видишь, кусты! Кусты здесь они высокие, там они низкие. Это... А здесь мне это не надо, чтобы они высокие были. Потому что я ни хрена не вижу из-за них. А там, где пулемет вот этот, или что из чего он там, херачит, этот военный. Там, в лехов, все низко. Возможно, если так логически подсудить, военные просто скосили там траву. Чтобы он обзор был. А почему вы не дохнете, вы падла то уже? Умрите хоть кто-нибудь-то. Да. Так, а у меня гранаты есть? Ой, меня бесит-то. Бесит они меня. Почему почему так сложно-то? Почему так сложно-то? Я здесь сохранился? Или опять где-то в шопе? за камнями. Так, есть ли у меня граната? Есть у меня две гранаты. На. И, и, и вторую, на. Ни одного не убил, бляха. Или хрен забить и идти, короче, на кордон. Ой, идут они все в жопу. Так. Это деревушка, бляха. И судя по всему, чтобы мне пройти там на кордон, и мне надо пройти через эту деревню, бля. Точняк. Ой, иди ты нахрен. Вход-то как-нибудь можно, нет? <свист> <свист> Блех, она наверху сидит. Я его не видел. <свист> Я его не увидел. Просто жесть. Что так сложно-то все? Тень Чернобыля, по-моему, не такая была сложная. Мне срочно нужны, короче, ну, не срочно нужен нормальный костюм. Срочно мне нужен нормальный костюм, чтобы э, бронька там была нормальная. Либо какой-то артефакт, который броню увеличивает. Яй-яй-яй-яй. Почему они все меня так выносят? Я сегодня не в духе, бляха. Просто не в духе. Там пулемет с той стороны. Здесь вот эти чилы меня просто задолбали уже. Просто задолбали. Есть вариант как-то пробежать, я не знаю. Мимо них. А если у них там что-то интересное? вот Задрал, просто задрал там. Баран, сука. Да какого хрена? Тут еще один патрон. Не перезаряжено, ни хрена не все. Чи все в молоко, мимо все. Ой, бля. Куда бегу то правильно, нет? Так Минус один, сохранка Сига, сига сига сига Ай, Умри. Ты Умри. Ты. Откуда?! Умри! пух Умри, пух пух пух пух пух пух я его сейчас Сука, Просто, сука. Задрали. Я просто не уносил. Почему не я был перезаряжен? Почему? Что за подставы, бляха? Речь, речь, речь. Ха-ха-ха. <задрил> все мимо, блядь? Готов, отлично. Хорошо, сохранка. Вали, вали его! Иди в жопу. Его отлично. Отлично. Сохранка. Только два. На карте два написано. А, ты откуда стреляешь? подула Тихо тихо. Ага. тихо, тихо. В смысле? В упор! Твою мать! Ты чё терминатор? Так, где еще один? Блин, я хочу пока собираю меня. Прикончит. По карте показан, что еще один здесь где-то есть. Вот аккуратно. ХП надо восполнять, короче, вот этими колбасами всякими. Колбасами... Так, где-то рядом. Я слышал его дыхание. Леха, где ты дышишь-то? <свист> Говна ссаная. <свист> На по ногам, давай быстрей, быстрей, быстрей, заезжай, <свист> О, а -а -а -а, Какая жопа. Ч не такие бронированные-то? В упор просто с дробаша херачишь по нему ему похер. Ты где? Да иди, блядь. Еее. Еее. Нахер. Так меня просто. Задрал ты это. Так. Это кусняха лежит. Патроны. Ой, давай еще разбейся, ну! Так, этих я осмотрел. Здесь по-любому добро какое-то пусто. Какой нахрен дробовик, ты ч? Или это мой, который я хотел продать. Дай хрен с ним. Неужели как-то нет желания продавать. Так. Пусто, пусто, пусто, пусто. Патроны. Один потратил, три взял. Не вылезти, что ли, слишком толстый. Понятно, почему-то по тебе так попадают постоянно просто. Широкий слишком, да? Ширина долбит нашего наемника. Ты еще разговаривает-то здесь. Так, у вот, того что-нибудь есть интересное у тебя? Патроны. Ай. Что-то все сложно-то. Так, окей, у ки я у выхода. На кордон. все отлично. И в смысле, а где выход -то? На кордон. Э! Радиоактивность. Вот Во, другое дело. Я надеюсь, там пулеметов нет. С этой стороны. Какие... Почему-то ставки опять это база военная. Мне сейчас туда что ли? Лес. А нет, смотри, нормально все. Вроде как да, с другой стороны. Ой, тут мутант, мутант, мутант, мутант. А здесь смотри, что? Сталкеры. О, сталкеры. Отлично. Хоть какая-то подмога есть. Вот. Так, ну что, давайте на этом закончим. Вот, пойдем в следующей серии. Скорее всего, да, на базу на эту на новичков, да. Наверное, скорее всего. Ну, посмотрим, что вот здесь сначала и постепенно будем подбираться к базе новичков. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на инстаграм, комментируйте с вами, Валерий, всем. Пока.